Вот хороший вам пример да, того, что происходит в России, какие там свершения. Вот отличное свершение, мне понравилось так, где вот. И это в Олега Тинькова Яхта пришла в Петропавловск на Камчатке. То есть нет аналогов в мире Это уникальная яхта Видите тут и огромная вертолетная площадка А сама эта яхта ледокол Может северно-морским путем ходить Лед колоть, за собой караваны водить там И так далее На наши с вами деньги это все сделано Это сделано на деньги, которые украдены в России Вы понимаете, вот такое чудо техники для того, чтобы Олег Тиньков, его там какие-то люди кайфовали на просторах Северного Ледовитого океана. ну все представьте. Когда в России с голоду дох, подлечить нечем и так далее. Люди кайфуют. Кто-то на Лазурном берегу там в Антибе держит яхты, которые нет аналогов, да, кто-то в Барселоне, в Марине, в этой, которую сделал Олег Перов, да, и этой Марине тоже нет аналогов, да. Ну, этот Марина, это порт для яхт так. Ну, вообще порт, да, ну, будем считать для яхт для супер-ях. И так далее, и все, и самый лучший суперяхту у Абрамовича, самую суперяхту у Усманова, суперяхту у Тинькова, даже у какого-то Скотча яхта больше и круче, чем у режиссера Спилберга. Помните, я вам показывал яхту Скотча и недалеко яхта Спилберга, такая скромная. Удивительно, да? Видите, у нас Скотч круче Спилберга. Да, в петропавловском камчатском больнице нет, деньги украли, стройку забросили. Ну, а что ж. Что-то Тиньков бизнесмен, чиновник ни дня не был. И что, что Тиньков бизнесмен? Он не работал никак с этим государством? Он, он создал банк Тиньков, да, и просто так вот работал, без крыши, да. ФСБшников, там, Центробанка, Путина и всех остальных. Не надо мне рассказывать по поводу всего этого. Пиво там свое продавал тоже без всяких там вещей, да, без взяток, без ничего. Не надо. Мы все это прекрасно знаем, как организован бизнес в России. Бизнес в России организован точно так же, в общем-то, как и, и вся государственная система. То есть, это преступная система, преступный бизнес, и ничего другого там быть не может. Да, когда власть возьмем, я думаю, к таким, как Тинькофф, будет меньше вопросов, чем к таким, как Володин. Но ведь, когда мы будем задавать вопросы таким, как Володин, таким, как Бортников, а еще с пристрастием задавать, они, наверное, будут задавать таких, как Тинькофф, и тогда появится к ним очень много вопросов. Что то мне подсказывает? Мой опыт, что так и будет, понимаете?